Да тихо, я за руку смог давать. А. У нас команды ослов. Китаю я дал? Нет, забей. Я думал ты в арку дал, выхожу,